Всем привет! С вами Михаил и канал Дом Вергном и сегодня я хочу рассказать о небольшой такой дешевой покупке в виде диско-лампы, которая позволит украсить ваш дом, квартиру, комнату, особенно в преддверии Нового года или просто какой-либо вечеринки. Итак, стоимость покупки в районе 300 рублей на Яндекс.Маркете, зоне везде данные лампы широко представлены. В нашем случае это фирма Volpe, мощность лампы 3 вата Что она из себя представляет? Сверху крутящийся, приводящий в движение двигателем рассеиватель прозрачного плана и внутри 3 RGB диода. Конструкция простая, сейчас мы вскроем ее, откручивать не буду, вот сам двигатель, соответственно, все, лампочка в работе. Как слышно, еле-еле присутствующий звук работы двигателя. Но он практически бесшумный. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит в темноте. Лампу можно установить как в отдельный открытый светильник и поставить на полу, благодаря чему будут освещаться стены и потолок. Или установить в потолок в люстру и, соответственно, будут освещаться также низ стен и пол.